Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня мы хотим записать видео работы теплового насоса в частном доме. Частный дом 120 квадратных метров со вторым светом. Как видите, большое остекление 40 квадратов. В большой комнате на тепло работает теплый пол. Фан-коил настенного типа используется для охлаждения. В жилых комнатах установлены внутрипольные конвектора, которые рассчитаны на работу как на холод, так и на тепло. В детская спальне установлены пристенный фан-коил серии Air Leaf иного. Давайте посмотрим, сколько тепловой насос потребляют в минус 16 градусов на улице. Сегодня у нас 17.01.2021 год, на улице 16, минус 16 даже минус 16.1. Посмотрим, сколько тепловой насос потребляет. У нас дом 120 квадратов со вторым светом, Его объем помещения намного больше. Мы потребляем два и три киловатта на безноватых.